Так вот круто. Это музы, господа, Муза, Муза, Музы работает. На скорую за то, что мы здесь сегодня поели, поэтому последний, раз. последний, последний, день. последний рабочий дня. день в музе. А На это имя наш... Сына. это и наш, духа. наш охранник, он нас сохраняет и ничего с нами не происходит. Ну ка еще расскажите, как вы по рации общаетесь? Ядрян Едрё. Батон. А позвоните сейчас по рации, а можете сейчас позвонить по рации? Павлуха, ты можешь подойти, подойти, подойти сюда, сюда. Можешь подойти? Павлуха, Павлуха. Сейчас никак пока. Очень надо, очень надо, как понял, как понял. Что там случилось? Опять интервью дать? Ну да, да, да. Совместное интервью, совместное интервью, да, да. Прогноз, прогноз на чемпионат мира в Бразилии, в Бразилии в 2014 году. Как понял, как понял. <смех> Все? Кто будет чемпионом. Я сказал, что будет Россия, а ты тоже Россия, Ну ты от фонаря сказал. Я-то не от фонаря. Как понял, прием. Да нет, на самом деле нет. Не ну понятно, я знал, что ты редиска. Ну ладно.